тем, как начнется акустическое исполнение моей авторской песни «Унеси», хочу призвать вас записывать каверы на мои песни. Ссылка на них есть в описании. А все почему, собственно? Да потому что я скоро буду участвовать в проекте у ребят из канала Push. и там я буду смотреть различные кавер-версии на свои песни. И, конечно же, лучшая кавер-версия получит подарок от меня. Так что дерзай, если тебе это, конечно же, интересно, и смотри дальше видео. Светом По стареньким улицам Но нужно проверить С тобой или мы не узнаем Темнеет небо И ветер вперед Пусть облака Вечно можно лишь верить, что лучше ждет впереди. Эй, путями своими начертим с тобой бесконечность. За руку меня. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Всего самого доброго, светлого. Мечтая о великом и до новых встреч.